Здравствуйте, я доктор Призмон Мандаризи. Я был практикующим мануальным терапевтом в течение последних 20 лет и сооснователем компании Brain Abundance. Я ежедневно сталкиваюсь с ситуациями, когда друзья, члены семьи, пациенты или даже я менее сфокусированы, менее управляемы или память не так хороша. В Brain мы составили феноменальный продукт «Топливо для мозга плюс». Этот продукт упакован питательными веществами, которые нужны вашему мозгу. Он содержит аминокислоты, антиоксиданты, адаптогены и намного больше, которые призваны помочь с памятью, познавательными способностями, фокусированием, ясностью ума и намного больше. Сотни из вас спрашивали, как получить продукт или стать дистрибьютором. Мой друг и сооснователь компании, Эри Капризи, делает последнее приготовление к этому. Мы донесем это до вас так скоро, как сможем. Да благословит вас Бог. Увидимся.